Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму маринованные огурцы. Приготовленные по этому рецепту огурчики получаются хрустящими и очень вкусными. Весь перечень и точное количество используемых продуктов будет указано в конце видео. Приятного просмотра! Для начала замачиваем огурцы в холодной нехлорированной воде примерно на 3 часа. Затем обрезаем у них хвостики. подготавливаем остальные ингредиенты чеснок нарезаем пластинками так он отдаст больше аромата красный острый перец делим на небольшие кусочки можно использовать как свежий перчик так и сушеный укроп с зонтиками режем ножом для того чтобы он занимал меньше места в банках теперь берем чисто вымытые банки на дно кладем 5 горошин черного перца 1 лавровый лист, немного чеснока, 2-3 кусочка острого перца и порезанный укроп. А дальше наполняем банки огурцами, чем плотнее, тем лучше. После каждого слоя огурчика можно положить еще немного укропа, чеснока и перца. Сверху никаких специй класть не нужно, иначе они потом выльются с водой. Когда все огурцы будут разложены по банкам, заливаем их крутым кипятком. Затем прикрываем крышками и даем постоять 10 минут. По истечении времени сливаем из огурцов первую воду в кастрюлю и отправляем на плиту пусть закипит а в это время заливаем огурцы второй раз кипятком снова накрываем их крышками и выдержим еще 10 минут теперь вторую воду просто выливаем она нам не понадобится а в каждую литровую банку кладем 1 столовую ложку с большой горкой каменной соли, 1 чайную ложечку с маленькой горкой сахара и 2 неполные столовые ложки 9% уксуса. В пол-литровую баночку все ингредиенты я, конечно же, уменьшила в два раза. Дальше заливаем огурцы, закипевшей первой водой до самого верха. Накрываем крышками, закатываем. Переворачиваем вверх дном и тепло укутываем до полного остывания. Вот и все. Очень вкусные хрустящие маринованные огурцы готовы. Хранить их можно при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.